Привет и добро пожаловать. Это мой первый вывод средств с сна. Кошелек Payr. Это законный сайт. И хватит. Ссылку в описании ниже, зарегистрируйтесь и присоединяйтесь сейчас. Спасибо, что посмотрели, и надеюсь, что в ближайшем будущем добавим больше.